Всем здорово, дорогие друзья, меня зовут Валерий и это рубрика бесплатные игры. Итак, у нас очередная бесплатная игрушка, это платформер называется он Хрома. прям вот слышишь, прям такое громкое название Хрома. Google просто входит в чат вот, и это короче платформер, вот какой-то простенький платформер, типа не знаю, отзывы положительные в стиме пишут, что Вроде как ничего, не знаю, давайте посмотрим сейчас. А перед этим ставим свой бесценный лайк и погнали. Итак, вот вы начали, короче... Э какой-то чувак, короче, в, в маске, не знаю, зеленые маски, короче, смотри, он, он походу в найках а, В этих, а как их называют, а, аэр, а, аэр, короче, да, смотри, найки Так, мы можем прыгать, прыгать, по стенкам лазить, вот всякое такое делать, двойной прыжок у нас есть Вот смысле. <смех> я упрыгал, короче, куда-то наверх и сдох. <смех> Жесть, я развалился, короче. Ладно, смотри, на заднем плане летает самолет, Это, э, видимо, какое-то э, будущее, какой-то киберпанк. Могу траться, стрелять, не знаю там. Нет, ну ничего не могу делать. Вот. Какие-то ворота. Погнали. А, По-видимому, по это был, короче, первый уровень. Мы его прошли. Что это? Сейф. А, обучалка. Холл, джамп, джамп. Короче, двойной прыжок. Понятно. На стену, на стену. Он какой он резкий, как панно детский. Окей. А... Вот эта вышка, на что? -то... Ух ты, я даже могу по ней лазить. А... Вот эта вышка, да, что-то в каждом уровне. Окей, погнали. Знаешь, а... графончик такой, как будто, не знаю, в поинте что ли рисовали где-то, короче, в каком-то таком на графическом редакторе. Даже не знаю, не движок какой-то игровой, а просто какой-то редактор, не знаю. Ладно, погнали. У нас а, киборг-трейсер. Так, как-то через жопу он по стенкам прыгает. Тут у него нереально крутой паркур. Вот. Опа. А вот и первые преграды, короче, шипы. А то я уже начал скучать. Платформеры же, они в принципе должны быть хардкорные. Что такие уровни-то маленькие, я вообще не понимаю. Что-то быстро-быстро так проходим. Опа-опа-опа. Это первый... Это, это первый... Первый враг? Телевизор? Телевизор. А я не могу садиться, короче. Не могу вообще ничего делать. Короче, ладно. Мы типа его обезредили. Окей. Надо прыгать на башку им, на лампочку. Бляха, мы так всю игру пройдем. Я не знаю. С каждым... по В смысле? А где здесь враги? Что за дичь? Что за бред? Вообще, проще парень на репы. Всех, короче, зафигали. Хотя бы, не знаю, монетки бы добавили там. Опа, смотри. Поменялось, короче, да, что-то. А там вниз это яма, я умру, да? Я умру? Да, я умру. Я просто взял и умер. Окей. Так, это что? Я на это не могу залезть это я короче это батарея радиатор конвектор конвектор да я раньше на работе так не продавал опа ты видал это как ну-ка ну-ка еще раз а как я так поверхнулся ну-ка еще раз странно больше не получается да в смысле бляха как криво-то все как криво-то короче это киберпанк который мы заслужили друзья Поляки сейчас аплодируют стоя. Да в смысле? В смысле? Да. Ну. ну. Ну. О, отлично. Отлично. Смотри, окна фиолетовые, окна. Телевизоры. Вот я, я, знаешь, я не люблю смотреть телевизоры, но не настолько, чтобы ходить их, короче, и просто разбивать, долбить. Окей, погнали дальше. Тут даже, тут даже заставки есть. Ни хрена себе, ты прикинь. Опа. Просто леща, на. На, леща, пошел. Херон такую сальтуху назад сделал. Это босс. Это, короче, босс, друзья. А музончик-то слышишь, да? Такой вообще ништяк. Босс что-то какой-то стеснительный. Даже я вот стоял на месте. Он даже не, не соизводил, короче, меня ударить там. Ха-ха-ха-ха. Так, ч ⁇ Я так понимаю, надо... Ни хрена себе отталкивать... Так отпружинивать от него. Короче, надо... Да бляха. Надо, короче, ему это на голову, наверное, прыгать, да? Да, в смысле... Оп. Хорошо. Ништяк. Оп-оп. Так, смотри, а у него эти а, жизни, смотри, у него как была поломка, так и осталась, значит, продолжается. А нахера я туда побежал? Непонятно. Опа. А вот это сейчас глюк был. Я был под ним, короче, и он мне ничего не нанес. Окей. Ах ты. Перепрыгнул. Да блёха. Какой сложный босс. Какой сложный босс. Ну-ка. Да, бляха. <смех> Я от него просто отскакиваю, как этот. Ай-яй-яй. От него отскакиваю, как не знаю кто. Ну-ка. А в смысле он исчез? Надо его, короче, подловить так, что... Опа, да, хорошо, отлично. Сколько ему надо раз подпрыгнуть на него? Надо, короче, подловить момент, когда он будет внизу. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А чё остановился-то? в смысле? А как я кувыркался? Я хочу кувыркнуться, короче, под ним, типа, чтобы это было круто и красиво. Пипец это, смотри, одни ботинки кругом. Смотри, башмак. Чья туфля? Окей. Это чё такое? Моя каска, смотри, зависла в воздухе. Опа, я-я-я-я, да! Да! Три раза ему всего надо было. Лично. смотри психует психует <смех> бляха куда-то вниз меня спрыгнул Опал, из это чисто айры это... смысле c for playing the chroma а это днк это еще и днк оказывается было все вся игра пройдена <смех> видосик маленький да получился передал <смех> у него короче и из этих аэров, короче, этот вылетел огонь и типа мы полетели как этот железный человек, вот это, это реально, это ремейк железного человека точняк, вот. ну, я не знаю, короче, <laughs> я даже не знаю, что сказать об этой игре, просто не знаю, <laughs> что, что вообще у меня, у меня никаких вообще не ни ощущений, никаких вообще эмоций, никаких ну, вообще ничего, вот так что пишите свое мнение вы в комментариях, я почитаю и, возможно, соглашусь с вами. Если вам понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.